Игрова Банк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 Посымненцом чертил следы умело, Пока бродил один и налегке, Пока весь мир, как плод инжира, спел, Еще смеясь, держал в своей руке.